Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Мы сегодня находимся на объекте, который поступил к нам в работу. Объект уже велся. Здесь проводились работы полностью без проекта. Первое, с чего хочется мне начать разговор об этом объекте, это с тех работ, которые произвел здесь застройщик. Здание у нас монолитно-каркасное, а соответственно у нас есть различные разнородные материалы. То есть... Где-то у нас может быть монолитная стена, где-то у нас может быть стена из керамзитоблока, либо любого другого материала, который спроектировал застройщик. Так вот, смотрите, как обычно, у нас в зоне разнородных материалов есть стык материалов. И этот стык, как правило, вы уже из вот многих различных видео на тему штукатурки можете по всплывающей подсказке посмотреть более емкие ролики. Можете понять, что эти все участки не заармированы, и они всегда трескаются. Что здесь сделал застройщик для того, чтобы эти участки не треснули на момент сдачи объекта покупателю квартиры? В этой зоне находится участок монолитной стены. Вот вы можете заметить такие прорези. И здесь у нас идет керамзитоблок, и с этой стороны у нас тоже идет керамзитоблок, который сопрягается с монолитом. Так вот, чтобы штукатурка у нас не треснула, застройщики предусмотрели вот такую прорезь по штукатурке. То есть, когда эта штукатурка наносилась, возможно, по сырой, сделали вот такой разгрузочный шов вертикально. И они по этой квартире везде, где у нас присутствуют разнородные материалы, они у нас присутствуют. Тем самым, смотрите, когда вы приходите на приемку этой квартиры, вы видите вот такие зазоры технологические. И у вас нет никаких трещин, соответственно, у вас не возникает ощущение того, что что-то сделано не так. Я не смогу наклеить обои на всю эту плоскость, не убирая вот эту вот полосу здесь, здесь. То есть мне в любом случае надо шпатлевать. Либо проходить еще раз штукатуркой для того, чтобы все-таки выровнять эту плоскость. Вот. И когда вы это заполните, то у вас пойдут, естественно, трещины. Потому что если в этой зоне, где у нас разнородный материал, мы сделали прорезь, и как бы трещина не вылазит по причине того, что это уже и есть сама по себе трещина, здесь также есть прорезь. Но так или иначе, вот конкретно в этой зоне у нас штукатурка треснула мимо прорези. Шов идет здесь разгрузочный, а вправо от этого шва на сантиметр идет сам стык разнородных материалов. Вот здесь можете обратить внимание, у нас идет разгрузочный вот этот шов. Дальше этот шов у нас попадает на шов, который идет от застройщика. И поэтому в этом участке у нас штукатурка не трещит абсолютно. Вот здесь у нас сопряжение монолита. И здесь у нас уже идет керамзитоблок. Мы сейчас переместились в коридор. В коридоре также вот у нас есть стык разнородных материалов и керамзит тоже разгрузочный шов если переместиться дальше по коридору у нас есть такие же разгрузочные швы если переместиться в соседнюю комнату здесь тоже есть такие же разгрузочные швы и этих швов по квартире достаточно много если их не заармировать представьте у вас везде будут вертикальные трещины в процессе проживания на этой квартире или а, у вас будет стеклохолст вспучиваться, либо у вас обои будут спучиваться. Если подвести итог по работам от застройщика, а конкретно о стенах и о штукатурке, то, я думаю, выводы вы можете сделать самостоятельно. Снимать штукатурку или не снимать. Я четко для себя понимаю, что статья достаточно затратная, но в свою очередь я четко для себя понимаю, что, к примеру, при таких разгрузочных швах на этом объекте мы все равно будем вынуждены заполнить эти швы. И эти швы у нас дадут трещину на поверхности стен. А потом к нам придет заказчик с вопросом, почему у него треснули стены. Так вот, чтобы этого избежать, сняли штукатурку, заармировали участок, нанесли новую штукатурку. И уже по новой штукатурке, которая у вас не заглинцована и не блестит, а четко нормально, наносите последующие финишки составы. Это кухня-гостиная. Что касается расстановки мебели, как здесь запланировал заказчик без проекта. В целом расстановка по мебели, она достаточно простая и сама собой напрашивается. В той зоне у нас кухонный гарнитур. Можно его сделать угловым. До этого участка возможно сделать барную стойку. Здесь у нас напрашивается диван. И напротив этого дивана у нас напрашивается телевизор. И если принять тот факт, что здесь диван, а здесь телевизор, то кондиционер планировался бы по-нормальному вот здесь. То есть в изголовье той дивана или кровати на котором вы будете находиться но когда здесь заказчик сам производил работы то принято было решение кондиционер расположить здесь он соответственно заплатил за штрабу, тут у нас монолит там у нас идет арматура и все прочее в итоге это все сейчас перепилили вот когда мы зашли на объект мы сказали что кондиционер должен быть заложен здесь и повторно оплатили за монтаж трассы кондиционера почему да потому что если вы будете находиться здесь и а оттуда на вас будет дуть кондиционер, то это как минимум будет некомфортно здесь находиться. А если у вас в изголовье будет кондиционер, то он не будет дуть элементарно просто на вас. Ту электрику, которую сделал застройщик, заказчик решил оставить и частично выдернули из стены, сделали здесь две штробы и как-то это все они хотели соединить и обратно засунуть. Где гарантии потом, как будет работать вся эта электрика на объекте, гарантии никто потом абсолютно никаких не даст. По причине того, что часть электропроводки от застройщика, часть электропроводки от тех мастеров, которые здесь вышли на отделочные работы. А как правило, те мастера, которые выполняют работу вот таким образом, это мастера-универсалы, которые делают и штукатурку, и шпатлевку, и электрику, и сантехнику. Что мы имеем еще на этой квартире по электрике? Это вот такие два щита, один силовой, другой слаботочный щит. Здесь у нас полностью вся автоматика, которая отвечает за электрические приборы на этом объекте. Такие как варочная панель плита, розеточные группы и группы по освещению. И второй щит, это у нас стоит с автомат с розеткой и сама собственно слаботочка. И там еще звонок у нас дверной стоит. Слаботочка. Это у нас интернет и коаксиальный кабель, который у нас на телевидении разведен от застройщика. Значит, смотрите, что можно было с этим участком сделать. Вот с этой стороны у нас встает полноценный шкаф глубиной на 600 миллиметров. Это достаточно много. Тут достаточно много места для того, чтобы взять просто и перенести туда электрику. Вот. И комфортно этим пользоваться они вот таким образом когда мы здесь приходим да и чтобы выключить свет мы либо прыгаем либо берем какой-то дополнительные инструменты выключаем то есть если вдруг у вас в квартире случится какая-то аварийная ситуация и дома будут дети и вам надо будет вот это выключить то они у вас до сюда просто элементарно не доберутся это раз второе смотрите вот у нас сделан вот здесь щит и застройщик предполагает что у нас будет тут, значит, стоять ролтер, раз они сюда поставили розетку, которая у нас на динрейке стоит. Так вот, чтобы туда роутер разместить, он физически туда просто по габаритам, по своим не влезет в такой щиток. Соответственно, роутер будет у вас стоять где-то рядом. А чтобы роутер у вас стоял где-то рядом, значит, дверка, которая будет у нас установлена, вот на этом щите слаботочном она будет всегда открыта по причине того, что вы не сможете физически закрыть из-за того, что у вас оттуда выходит кабель питания, из-за того, что у вас оттуда выходит э, либо оптоволокно, либо витая пара, которую заложил здесь застройщик в зависимости от провайдера. Соответственно... Чтобы не допустить того, что у вас на лицевой части вашей квартиры, когда вы из нее выходите, либо заходите, висел тут роутер снаружи, стоит это все взять и перенести в зону шкафа. И тогда вы получите здесь свободный участок, над которым ничего висеть не будет. Плюс ко всему вы сможете спокойно, комфортно это все обслуживать внутри. Ну и надо понимать следующее. Смотрите. Если мы здесь установим роутер, мы раньше тоже так делали, устанавливали роутер внутри шкафа, и что мы тогда получали? Мы абсолютно не делали разводку э, витой пары по квартире по потребителям, под те же телевизоры, там сейчас вот есть э, Яндекс Алисы, различные док-станции, которые подключаются к интернету. Так вот, если вы здесь поставите Wi-Fi, то вот в тот угол квартиры Wi-Fi у вас просто элементарно не пройдет. Поэтому